Вот, привет, всех обнял, приподнял. С вами я, за Зазепа. Продолжаем сбежать, сбегать из рабства в Тенши. Ну, вот. Вкачиваем пока параметры. Надеюсь, вам зайдет все это прохождение. Похождение по Тенше миру этому. Ну, вот. вас не нужны только лайки. Подписочки, если вы еще не подписаны. Ну и, не знаю, комментарии было бы неплохо какие-нибудь я обязательно их почитаю отвечу какие-то может вопросы, которые вас интересуют всех люблю целую ну, приятного просмотра собственно я не знаю может сегодня ночью сбежим посмотрим попробуем конечно же но я думаю тут еще как минимум пару дней поторчать как минимум надо отеса что ли чтобы можно было добежать до куда надо а потом уже там бегать там воевать драться что ли ну мне как бы хотелось бы мне э, рукопашников качать вот о, хочу а сюда приперся ну-ка давай-ка нокаут тебе, давай брать все это идет ко мне сначала в инвентарь, потом... Потом, короче, ты идешь сам в клетку. Не нефиг Что блин? ты это? Подожди, давай похитить тебя. Посадить в клетку. А, это скинуть на землю. Потом мы, короче, в твоей форме избежим. Все, давай пока дальше тренируемся ну, кстати на тебе и можно идти нокауты потренировать чтобы охранников там уже точно можно было хорошенько так вырубать слушай не мне надо попасть одну охраннику добить короче до сотки свой голод Какой эти еретик, блин! Я так, пацан с района, не не дает мне себя, короче. Зайди в клетку и подхилий мне голову, восстанови мне. Давай пока это посидим чуть, -чуть с голодовкой. <как> <как> <как> Увидел нас. Вот какой, -то, какой -то перец. Давай дальше хиляй. Ты же не в клетке будешь сидеть. Вот прям вот перед носом побегаем. Там прям эта раскрытность прям очень хорошо должна качаться. Да, по животу получили, но это такой норка себе. на нас хватает. Конечно же, подождать. Ну, зато голод восстановили до сутки. Сейчас, давай, сбегай. Бегаем чтобы не было дебафов. Можно вытянуть. Тебя там вырубить 55%. на вылубить 55%. Нафиг ты мне нужен? А! От -а -а. а твоего друга 54%. Получилось. Давай попробуем тебя побогать. А, голова, штаны. Ладно, можешь себе оставить свою рубаху. Давай ботинки возьму. Стандартный класс. Давай, получше возьмем что ли. Ну что, попробуем на выход? не давай-ка короче безымянный беглый раб насколько похоже что раб 10 процентов блин не получилось если угу. в любом случае наверх надо тут у нас все давай все скидывай себя потом возьмем это дело Давай сажай обратно. Нас. Силы мне не хватает. А мы это все дело с силой. Так, давай, я верю, но вы на первой скорости. Без паузы, пожалуйста. Вареные овощи. Это нафиг идет? На как раз возле охранников лежит? Пофиг, давай скидывать. Возьмем еще вареных овощей. не профтыкать в момент, у нас их не отняли Все, отъедаемся, идем наверх. Голод пока растет, ну в смысле уменьшается. Давай, тихонечко на первой скорости. А, два, хотя второй. Еще покачаем. Убийство. Хотя, если смысл. Блин, уже сколько там? 358. Я похож на хабар. Так. У меня есть овощи. Я отъедаюсь. Пока я отъедаюсь, я могу все позволить тут побегать. Нет, давай скрывай замок и выходи из камеры. Я не хотел тут садиться. все уберем голодовку, короче. Ты овощами. И когда ее уберем, уже бежим. Здесь стоит и хватит нам на сутки. пока даже ее не отъел и не знаю что ли слушай а может чтоб не рисковать давай-ка мы ее реально выкинем сейчас и когда гол пойдет на низ мы опять подберем это едим и... и опять выкину когда идея я считаю топовая и давай сохранюсь. Пофиг, последний автосайф. Следи за этой стрелочкой голод. А, параметры на 72. Давай, пускай будет. У нас тут. Растет и растет вообще отлично. Все, а, овощи подобрать. Инвентарь. О, сразу все съел. Блин, ну нам еще вообще целый сутки здесь торчать. Продается через часа три. Простая аптечка. Блять. Давай сюда как-то были. Заберу в камеру. Убиваем замок, убираем кандалы и даваем их нафиг что ли. Блять, никак так забегать? Да, конечно же. Ладно, де делать нечего, надо так пытаться порываться. Визеленофрукт, вяленая рыба. Ну, кстати, зеленофрукт он вроде не ест. А ч, на втором этаже? Ну. Вяленая рыба уже неплохо, да? на втором этаже на втором этаже обычно никто не ходит а ч камеры все заняты бля если кто запалит то пиздец ну, на втором этаже говорю никто не ходит блин, так проскочил что-то до давай кого там 87 есть 91 тренировать. Есть такая возможность. Сейчас побегаем, побежим потом опять наниз. Потому что вот надо это уби убирать как в общем, у себя. Да ну, все хорошая прокачка. Сейчас мы походу наверно уже прокачать на такого уровня что можно это Короче, реально там через пост охраны, блин, на скрытности ночью просто бежать и все. И пофиг. И даже ничего не заметится. Потому что все эти нагрудники там этой святой нации. Ну, вроде все режет. У меня, по-моему, будет плюс-минус 50% mm -hmm. Ну, чем больше я так бегаю, тем... тем больше вероятностью я сбегу сегодня. Так что ну, реально походу тогда вечером придется делать. Сколько там? Пару минут сантиметров Чтобы может не так скучно было, а -а -а. чтобы можно было это прям отслеживать, как число, скажем так, идет наверх. потихо и потихо еще пойдет аппетика 18 уже там уже с большей скоростью. вот он пошел балет давай я тут зашел вам ненадолго не бы это Подожди она. Нет, он сразу, короче, съел ее. Ты ж ты рыбу сразу схавал, блядь. И у ее отобрали. Да вроде нет. Не, у не короче, но у него опять голодовка. Пиздец какой-то. Ладно, давай, блин, на скрытности пойдем наверх. Нет, слушай мы все обследовали надо короче бежать блять куда-то еще другие здания вот эти блять хотя бы двое Я попробую белая дня блин но у вас вроде много уже параметров в так что давай сюда результат, скажем так, мягко говоря, не гарантирован. Так, без блять, без сознания. не слишком попер, попер наверх. То есть наши это.. А! Это уверенная рыба, по-моему, была или мясо. немного нас подхиляло. по голоду так как бы с ладно в принципе наверно можно и с этим бежать время 17.01 пока побегаю тут Они там все спать пойдут там тем временем в принципе вот с этими параметрами уже реально можно забегать отсюда на еду там что покушать мы найдем д д я даже сохранюсь я думаю в клетку мы больше не вернемся поэтому это можно скинуть скрытность вроде сейчас не особо держится и ну там 47 минус 30 на ты из-за голодовки да из чего не из-за из-за ну, у нас хоть и не, не такие прям серьезные блять травма травмы Ладно, все, ждем ночи 5 на шестой день сбегаем. Потому что как шиноби бегает, там руки назад, блин, поставил. О, о, летит, блять ясып. Давай, время. Ускорим. Так, все, голод опять пошел. Что там у нас? 77. Ну, как раз до вечера. Ну, да, Лена, короче, надо вкуп ночью, блин, пробежать. Других зданий. Уж мы сейчас заметно. 77 выводит параметр, но не особо много. Так, кто? Ой! Да? Заметил бы, на ну, смотри. Вырубаться не хотят на понимаешь, не? Смотрит на нас. Мы там еще улепить О. Убийство тоже дело. Полезное. Давайте за компанию. А брать... Нет, короче, слушай, братан, просто иди в рабство. А как тебе, подожди, похитить? Давай. Разлетайся. Нам все это дело не надо. Ладно, давай спади уже оставлю. Побегаю в них. Сила ловкость режется. Да. Если без них все сразу летает. Все, ночь, можно идти за хавкой. Реально уже спокойно перебегаем так. Вяленое мясо, вяленая рыба. Заметил? Нет. Как бы пофиг, что он там заметил. хочу а там? А так. Давай скрытно. Э -э, сбегай. Открой инвентарь кандалы нафиг идут где там на рыбу. Ну что еще покачаемся или Слушай, мы так уже долго держимся. Можно пока посидеть, почилить. Крепости побольше будут. Сегодняшний день реально поджираем и все. Сейчас же будут комната поправки. Ой, долго идет, долго. В принципе, не особо сильно то есть живот выбери. Короче, побегу в твоих доспехах. Или не, или давай колышу, Давай, давай, приходи в себя поскорее. Как ты меня заметил? Какой-то, блядь, мега внимательный чел. Слушай, сейчас заметил. Ты, блядь, как меня видишь? Ну, то меня, конечно, удивили, пацаны. Может, возле вас тут побегать, что ли? А, давай вареные овощи. Все съел. Все съел. Понимаю, понимаю. Выйти нас тут Не видно. временем день уже короче идет ой, -ой, ой седьмой день избегаем это точно это уже блять обещание можно было сегодня попытаться но слушаю наверху меня вообще скрытость качается да, качается из-за этого засранца который на низу сидит этого супер мега внимательный У меня скрытость еще блин на 80 почти но он меня блин как-то с первого этажа видит я с голодовку силу беру блин верю соседнее здание, тоже там на наличие еды. Ну и все, пошел отсюда. Ревидерчи, скажем так. Давай, давай, давай, давай, давай. Ой, ну Следующая серия уже, может, по побег будет, да? На этом. Давай тогда завершим. Ну, с вас тогда лайкусь и подписочки. Вот, комментарии. Все читаю, все отвечаю. Ну, пока. До встречи. В новых видео.